Приветствую вас, дорогие мои подписчики! Сегодня я вам хочу э, показать с проблемкой, с которой столкнулась я с утра. Э, как вы знаете, уже вступил в закон действия э, по поводу блокировки контакта и всех социальных сетей в Украине. Так как я с Украины, то вы видите, мне не удалось получить доступ к сайту э, ВКонтакте. Вот. Я сегодня искала долгое время с утра, как мне можно зайти, и нашла вот такой интересный в общем, способ. Вы вводите в поисковик сайта Anonimizer слово и э, входите по поисковику. Ну, я обычно беру это второй, э, ну, скажем, не первый я сайт беру, а приблизительно второй, там, можете, третий. Это своего рода зеркальное отображение ВКонтакте или Одноклассников. И через него я захожу, ввожу свой Выбираю сначала сайт, который я хочу зайти, допустим, ВКонтакте или Одноклассники, и захожу. Так как я уже заходила сегодня, то я сразу ввела логин, свой пароль. Вот, вы, если заходите первоначально, вам высвечивается вот такая вот, я сейчас выйду, вот такая вот страничка высвечивается, где вы вводите свой логин, пароль, и тогда уже, когда введете, вы заходите на свой сайт. После того, как ввели логин и пароль, я вот зашла на свою страницу и смело могу пользоваться теми группами ВКонтакте, которыми я обычно пользуюсь. Это выкладываю для вас видео ВКонтакте и пользуюсь я группой своей рабочей, то есть непосредственно для заказчиков вот здесь я конечно оставляла как вы видите уже э, скажем такую вот правочку случае неполадок оставляла свой вабер кому интересно можете зайти ко мне в группу ссылочки все я оставлю под этим видео также хочу вас попросить делитесь своими опытами то есть как вы обошли э, вот эту систему блокировки и э, я еще хочу добавить что еще существует такой вот способ, как расширение, то есть смена IP-адреса, но это не совсем безопасно, в принципе, для вашего компьютера и в дальнейшем неудобно совсем для работы с вашим компьютером, но это уже как бы можно сделать отдельное видео. Итак, в общем, кто не подписан на мой канал, кому понравилось, обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, пока-пока!